Здравствуйте, дорогие друзья сегодня чудесный день как и вчерашний как и завтрашний но этих двоих у нас с вами уже нет или еще нет но есть сегодняшний здесь и сейчас и мы с вами продолжаем двигаться по дороги чудесного марафона, который очищает, наполняет и возвышает, раскрывая глаза на очевидное и даже непроявленное. И сегодня мы с вами обратим внимание на те самые глаза, да, что дают они нам? Кто-то нам сказал о том, что 90% информации мы берем глазами. Но ценим ли, ценим ли эту способность видеть, эту способность, этот величайший дар воспринимать, видеть, видеть окружающий мир, видеть результат соединения духа одного с духом другого, который превращается в великолепные идеи, формируя в этом мире так много разнообразной красоты и мы ее можем видеть даже если мы смотрим на то что кажется нам безобразным поверьте это тоже чьё-то творчество нет ничего лишнего и природное потоковое творчество и технократическое достойно способности быть увиденным, воспринятым и оцененным. Какой же это великий дар иметь глаза и ясно видеть. Но почему-то оценить начинают эту возможность и способность люди, которые как-то столкнулись с невозможностью видеть. Почему же так, почему мы забываем о таком ценном простом и вспоминаем о нем только когда теряем. Закройте свои глаза, откройте свои глаза. Закройте свои глаза. Откройте свои глаза. Посмотрите, какая колоссальная разница. Оказывается, даже различать свет и тьму нам дано только глазами. А ведь под светом и тьмой мы очень часто... Имеем в виду хорошее и плохое. Получается этот сенсор дает нам некую объективность восприятия реальности. Да, наше зрение часто обманывают. Мы люди придумали очень много техногенных, технократических способов исказить наше восприятие реальности. В наших офисах, торговых помещениях очень много света. И это дает нам иллюзию того, что еще пора бодрствовать, еще день, нужно тратить энергию умственную. И сенсоры глаз разрушаются, искажаются утомляются сенсор глаз напрямую связаны с нашей интуицией и очень часто из-за этого мы теряем связь с своим творческим потоком мы устаем устаем устаем от жизни в конце своего рабочего дня мы уставшие не потому что мы очень много физически трудились а потому что наш мозг, обрабатывал килобайты ненужной информации, ненужной, действительно ненужной для нашей эволюции, развития. И это достойно заботы. О своих глазах нужно заботиться, медитировать, очищать сознание сенсорного восприятия. Положите свои руки на глаза, на закрытые глаза, и своего сердца, из глубины, вместе с выдохом, направьте через руки поток золотого света, света любви и благодарности. Благодарности за зрение, за то, что они у вас есть, глаза, и за способность видеть внешний мир и внутренний. Когда мы ценим эту возможность и познаем вкус любования реальностью, открывается внутреннее видение. Внутреннее ясное видение почувствуйте на протяжении сегодняшнего дня что такое осознанно смотреть на мир изучайте глазами то чем являетесь Почитайте сегодня свою книгу «Бытия», «Кто я?», посмотрите на окружение глазами, рассмотрите свой дом, вы заметите такие детали, которые раньше вам были безразличны, и почувствуйте разницу. Там, где вы ощутили что-то необычное, закройте глаза и почувствуйте, что же еще в этой ситуации или месте вы можете увидеть через внутреннее зрение. Внутреннее зрение. Внутреннее зрение. Я ценю возможность видеть мир и благодарю того, кто создал все за такую неимоверную, красивую, великолепную игру.